Приглашаю вас, друзья мои, 15 января в 19.00, Невский, 46, 5 минут ходьбы от вот этого места. Магазин «Буквоед» на презентацию этой моей многострадальной детской книжки. Вот и на небольшую лекцию, которую я там прочту, посвященную Петру Великому.